Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать свиной шпик. На самом деле рецепт достаточно простой, быстрый и достаточно ну, вкусный. Я специально выбрал сало вот такое тоненькое Как вы можете обратить внимание, здесь такая есть прожилка с мясом внутри. Вот. Ну, собственно, приступаем к готовке. Ну, естественно, стало нужно зачистить теперь мы сало разрежем на волосы необходимо снять шкуру с него я когда-то изучал такой предмет как биохимия вот так вот нам наш преподаватель я уже не помню кто он был, доктор чем профессор чем просто кандидат вот. Он рассказывал, что 90% холестерина в сале, которое содержится, находится конкретно именно в шкуре. Поэтому я люблю шкуру, но ее надо снимать. Для того, чтобы шкура легко снималась, нужен хороший давай, узенький, такой тоненький, острый нож. У меня такой. наша шкура вернее свинная шкура снята вот и наверное сделаем разделим вот так на три части приблизительно одинаковая три части чтобы удобно было складывать Брать, нам нужно. Теперь, э, сало уже было предварительно посолено. Теперь берем наши специи. <свист> <свист> а в принципе, кто какие хочет. Тут у меня кориандр. По-моему, этот самый паприка, чили, перец. В общем, красненькое. Сделаем сейчас вкуснячий шпик. Так что, если у вас, допустим, попалось сало какого-нибудь тоненькое, то это на самом деле не беда. Это на самом деле большая удача из тоненького сала сделаем очень-очень вкусную вещь все и в таком виде то есть мы сейчас я сейчас его заверну в фольгу поставлю в холодильник и придавлю чем-нибудь тяжеленьким чтобы она спресывалась и так сказать соединилась слиплась если у вас есть какая например там дерево, вы можете перевязать то тоже нормально будет вот ставлю его на день, завтра уже буду доставать. Ну что, друзья, шпик отстоялся у нас сутки в холодильнике и, в принципе, уже готов к дегустации. Приступим. Начнем, наверное, с краешка. Вот так его отрежем. О, класс. Вот такой он получается у нас на разрезе. Вот, если сильно хотите, можете края поснимать, чтобы было ровненько. Если вам нужна прям такая красота. Какая-нибудь неимоверная. Вот такой вот он у нас выходит. Эх. Сейчас бы сюда 100 грамм, до завтра на работу. Возьмем маленький кусочек, попробуем, что получилось. Вещь. К примеру, соленый. Такой со стринкой. Такой пикантный вкус получился. Ну, опять же, конечно же, все играет. Основную роль играют специи. В зависимости от того, какие у вас будут специи, такой будет вкус шпика. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. Чтобы вы не пропустите новые рецепты, которые я обязательно для вас сниму. Ну, не только рецепты, конечно. Пока.